Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале Все для Клёва». Сегодня мы с вами на рыбалке в Корнолиевке, Это такое классное озеро. Здесь недавно проходил чемпионат Одесской области по фидерной ловле. И многие спортсмены, многим спортсменам попадались серьезные экземпляры. То есть паровозы такие, что они не могли вытащить. Они могли вытащить почему? Потому что был тонкий поводок и он, естественно, обрывался. Я сегодня приехал сюда специально для того, чтобы попробовать поймать здесь какую-то большую рыбу. Потому что я видел эти поклевки, видел, как... Фрикционы там э, жужжали, поэтому хочу попробовать испытать здесь то же самое наслаждение. Поэтому сегодня использовать буду три удилища. Одно из них на дальнюю дистанцию, одно на среднее и одно на ближней. Оснастки все, в принципе, легкие, но с коротким поводком. Так, чтобы из кормушки выходила лифтерная крошка, что-то пылило, что-то вулканировало, да, и здесь торчал какой-то крючочек. Вот на такую оснастку мы сегодня будем ловить. Но кроме нее будем использовать и другие снасти, которые можно использовать именно в водоемах закрытого типа. Таких как озеро, пруд, не река. И в течение этого видео будем показывать вам, какие именно мы использовали снасти, и почему именно их, а не какие-нибудь другие. Так, так, так, так, так, что у нас там клюет? Ага, карасик. Ну, друзья мои. Первый карасик попался на оснастку с пауком. Видите, да? Сюда мы забиваем прикормку. И оснасточка вот так вот находится возле прикормки. То есть имеет нулевую плавучесть. На крючке две силиконовых кукурузки. Поводок с волосом получается. Поднимает оснастку. И это должно возбуждать рыбу схватить эту наживку или насадку. Вот такие две силиконовые кукурузки. На удилище, которое я буду ловить на ближней дистанции, буду использовать вот такую оснастку. Она довольно-таки чувствительная. Это полусфера. Вот с небольшим крючком. И с силиконовой кукурузкой. На крючке. Вот я ее воткну. И вот на такую красоту буду ловить. В вариантах, где закрытый водоем, где есть тина, где кормушка или грузило может утонуть вместе с вашей оснасткой. А здесь такого не произойдет. То есть вот этот вариант, я считаю, достаточно эффективный для ловли именно вот на озерах, водах и на других закрытых водоемах. ну буквально не знаю пару минут прошло и первый красик. видите поводочек маленький коротенький вот такой и висит прямо получается над крышечкой над полусферой и это как карасик маленький длиной. Но это не наша рыба эту мы рыбу точно пускаем и продолжаем вот так вот ловить такой касается ну вот друзья мои и на оснастку паук тоже ловятся караси такие красавцы так. друзья мои. вы сейчас смотрите а... <красик> упал карасик упал а значит оснастка, смотрите друзья мои такая же самая, только получается как глухая оснастка, вы поняли, да? с оснаст... то есть я подцепил здесь прикормочка и рядышком маленький поводочек с опарышем и тоже такой маленький красик это не наш размер короткий поводок в данном случае решает очень многое видите, да? карасик клюет с подсаженной силиконовой кукурузой в том числе. То есть можно и на парыш ловить, можно и на силиконовую кукурузу. То есть, в принципе, он тут э, не балованный, скажем так, карась, и ловится на э, разные насадки. Есть, есть, есть. Друзья мои, и самое главное, что в этой ситуации, э, не сильно под, подсекать. Не надо дергать. Потому что можно порвать э, рыбу губу. Это с точки зрения того, что если основной у вас шнур, если у вас леска, конечно, вы можете там чуть, -чуть подсечь, но все-таки, если у вас острые крючки, этого вообще делать не нужно. Я уже заметил, что спортсмены они вообще не подсекают, они только берут и, и вытаскивают. Вот, типа, вот такого варианта. Карасик, конечно, маловатый. Я, конечно, думал, что карасичи будут такие, что вам они горюют. А горю. тут, конечно. Раз маленький, и он сразу же уходит во свое Ох, загибы, загибы, ох. Бойки, поклевки такие яркие. Работает ближняя дистанция. И я тебе скажу, что средняя и дальняя так и изредка, когда там выстреливает. А ближняя, может быть, мы просто чаще туда забрасываем, потому что постоянно на ней клею, на ближней бровке. Как-то мне там писали подписчики о том, что здесь, на этом озере надо закидывать плюс там 100 метров там, и так далее. На самом деле, для того, чтобы ловить рыбу, не обязательно далеко забрасывать. Вот она ловится буквально вот по 20 метров, не более, такой раз. Это, конечно, не то что мы сюда приехали ловить, ну, знаете, это же в кайф, правильно? Мы же сюда для чего приехали? Наторпить рыбу? Нет. Мы приехали получить кайф и понять, на что что клюет. Вот этим мы и занимаемся. И вам, друзья, советую чисто жить в кайф, Получать удовольствие от всего, что вы делаете. И если вдруг вы делаете то, что вам не нравится, бросайте нахрен. И занимайтесь только тем, что нравится. Ну рыбалка получается как нон-стоп. То есть забросил, там, буквально чуть-чуть подождал, даже практически меньше минут, и обратно вытаскиваешь. То есть даже нет, нет возможности забросить а, палки на среднюю и ближнюю дистанцию. Э, э, э. Ладно, ладно, все-все-все. Отпускаю, отпускаю, отпускаю, все-все-все-все. Отпускаю, отпускаю. Все, беги-беги, Форест, беги. А, поменял прикормку красного цвета поставил и клев стал ну, настолько быстрым, настолько рьяным, настолько ярким, что вот другие удилища практически не нужны. То есть ловишь на одно удилище и получаешь просто кайф. Вот так вот. Хочется завершать уже рыбалку. По сути, мне все понятно, что карпика большого мы не поймали. А вот такой карасик ладошечный, это, ну, просто его здесь кишит. И не поймать его, это невозможно. Большую рыбу мы не поймали, но очень старались это сделать. Работали вот такие оснастки с коротким поводочком на крючке. Опарыш, червь, пенопласт, силиконовая кукуруза. А, мы пробовали на все ловить сегодня, и, в принципе, карась ловится. Но почему не ловится карп, для меня осталась загадкой. Поэтому будем туда приезжать еще сюда, ловить, потому что, в принципе, рыбалка 300 гривен – это хорошая цена для Одесской области, для таких, такой цены на таком шикарном озере я в Одессе не видел. До встречи, всем всего хорошего, рыбу мы не взяли. Ну, ну вот так получилось, потому что таких карасиков мы не берем. Всем удачи, все хорошего. Пока. Встретимся на рыбалке.